Встречайте. Школа номер 23. Команда КВН Синтетика. Перед вами команда КВН Синтетика. Привет, зал. Привет, ведущий. Эмиль, а каково тебе быть лучшим ведущим Челнов? Хотя откуда тебе знать? Ты же не Рамиль Агдеев, -ха, ха ха Ну ладно, начинаем. Как вы уже поняли, с вами команда КВН «Синтетика»! Привет! Привет! Ребят, на 1-4 я приготовил для тебя, Лера, подарок. Да ладно? Смотри. Пакет? Да. А чё? Он тебе к лицу. У меня вообще-то парень здесь. А, я два взял. Сейчас ты доиграешься, я же его позову. Кирилл! Слышь, я парень Леры. А, соболезную? Слышь, ты чё такой борзый? И не таких кабанов ломали. Докажи, смотри. Да, ничего не меняется. С вами команда КВН Синтетика. Ну чё, все пошло-поехало. А наша первая миниатюра, ну, очень оборзевший мальчик. Мама! Мам! Что? А скинь пару килограмм. <связываем> Многие знают, что первого в дом нужно впускать кота. Итак, представьте, молодожены переезжают в новую квартиру. Дорогая, тебе не кажется, у нас какой-то странный риэлтор. Да, я тоже так подумала. Итак, представьте очень глупый участник на программе Кто хочет стать миллионером. Итак, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте еще один дубль. Здравствуйте! Это программа Кто хочет стать миллионером! Я хочу! Еще раз, пожалуйста. Здравствуйте. Это программа «Кто хочет стать миллионером?» и с вами я. Кто? Давайте я один вопрос задам и уйду отсюда. Продолжьте поговорку в гостях, хорошо? Да. Администрация. Вы не могли нормального человека сюда пригласить? Нет. Ребята. Ребята, все сюда, все сюда, смотрите, что я нашел. Кукла Вуду называется. Я в нее тыкаю, она мне всю правду про вас расскажет. Вот смотри, кто вчера мне в статусе написал? Саня Лох. <реклама> прикольно. Так, едем дальше. Кто вчера на КВН принес воровную шутку? Эй, дурак, дурак. Сейчас я задам вопрос. Кто вчера гулял с моей девушкой? Эх, Эмиль, Эмиль, а тебя я такого не ожидал! А в конце у нас не будет ванильных фраз о том, как мы сильно любим КВН. Ведь это и так понятно. Мы потратили много сил и времени на то, чтобы вызвать у вас улыбку. С вами была команда КВН Синтетика. Спасибо! Спасибо!